Обновленный сайт «Краудван» больше, конечно, предназначен для мобильного приложения. Но попробуем сейчас разобраться, что где находится. На главной страничке сайта вы наверху видите все меню. Здесь ваш логин. С правой стороны у вас не пакет, как было раньше, а ваш статус. Если переходим ниже, мы здесь видим наши «Пионер токены», наши доли «Микстера». Вот здесь есть стрелочка. Здесь вы видите баланс аккаунта, доли компании Афилгоу, пионеровские доли, миксера доли. И ваш объем лево и право. Здесь же у вас появляется каждую среду кнопка для стримлайн-бонуса. Нажимаем на эту кнопку. Здесь мы видим, какое количество получаем в долях Афилгоу и в долях микстера. Нажимаем «Climb». И переходим на главную страницу. Забрали свой бонус. Чуть ниже вы видите свой пакет. Вы можете нажать на «Апгрейд», чтобы купить следующий пакет. Дальше здесь видно, сколько у нас времени до следующего стримлайн-бонуса. С правой стороны ваша реферальная ссылка. Вы на нее нажимаете, и она у вас автоматом копируется. Чуть ниже – это события предстоящие. Сколько вам осталось процентов до VIP-круиза. Дальше – новости, информация по картам, оплата партнеров по QR-коду и так далее. Здесь будут появляться все новости. Чуть ниже – это наши промо-ролики. Рост цен Афилгоу, рост цены Микстера. Здесь наш счетчик и, и последние 50 регистраций. Внизу вы можете выбрать язык. Также здесь находятся все реквизиты, юридический адрес компании. Основное меню в разделе «Под вашей фотографии» – это раздел «Setting», где вы можете поменять свои данные, пароль. Давайте перейдем. Здесь мы видим, где меняется лево-право. Здесь можно изменить свой пароль. Это QR-код для приглашения партнеров. Здесь раздел «Кус». Здесь ваше начисления. Здесь вы видите всю историю начислений. Раздел «Гиткоды». Вывод на биткоин-кошелек. Вывод на банк. Переход на пионер токенов, создание кошелька. Support это инвойс, все ваши проплаты и выход. Здесь изучаете информацию, это новости, это информация по бизнесу, это предстоящие события, это вся информация по нашим бонусам, в том числе и бонус страха потери. Да, онлайн здесь в этом разделе видите всю вашу команду и раздел «Обучение». Под названием сайта «Краудван» есть наши вкладки для «Афилгоу», «Микстера» и «Краудкарт». Привыкайте к нашему новому интерфейсу сайта. С вами была Смирнова Оксана. Всем успехов. Пока-пока.